Добрый день, на повестке дня у нас лыжа от К2, хотя она черная, но не узнать ее в очередной раз ну, никак не получается, потому что уже не первый год я ее тыщу, и она уже менялась, но все равно я ее узнаю. Поехали. Iconic 80 когда-то была прекрасная лыжей, пока ее не переколбасили и не изменили ее целиком, вот, а теперь хорошая лыжа стала 84 а вот эта лыжа стала вот такой, как она есть, и для тех, кто видит мой отчет по ней первый раз, я расскажу, что там так, не так, значит. Проблема лыжи в том, что она не кривая, она кривая. Вот. И непонятно, для, для какого она вообще катание нужна. То есть карвинга в ней нет, в ней есть только один вид карвинга. Это очень статичный карвинг, либо в задней стойке, либо совсем центральный. Переход там с середины на задник или там с носка на задник там. Приводит к просто жесткой потери дуги. То есть дуга, она вот, вот ее поймать невозможно, а поймал так лыжи удержать невозможно. Вот, Соответственно, дальше начинается другая проблема. Соответственно, вы едете с проскальзыванием боковым скользящим повороте. Лыжи, в общем-то, для такого поворота, во-первых, с одной стороны, жестковато, во-вторых, Uh, у нее такой классический прогиб коровый, который, в общем в таком катании не сильно, как бы, хорошо упрощает жизнь, да, катальщику. Вот, получается, как бы, лыжа и некомфортная, и найти режим комфорта в ней нет. То есть, вот раньше в старой версии, опять-таки, там, в ее аналоге 84T, там ситуация немножко такая веселая. Там есть хороший карвинг, он такой веселенький, да, такой. И при том, он так легко получается, то есть, лыжку поставил на бок, она сама и пошла. А дальше вот просто смещай туда-сюда и вот варьируй поворот. Вот, здесь вот такого нет совсем, и как бы вообще не понятно, зачем нужно. Вот. Она лупась ноги, она не дает никакого фана, она не дает никакой дуги, никакого кайф кайфа. На плоском ведении она, в общем, дубовата, и она ну не дают стабильности реально, то есть вы идете на плоском видении, она на каждой кочке прыгает, и лыжи вот реально разлетаются, их надо собирать, контролировать, это очень некомфортно. Носок, опять-таки, он не облизывает рельеф, он его не отрабатывает, он его просто упасит, во ноги собирает и задумает, да? и в итоге там через там пару спусков у нас просто от ног не остается ничего живого, но опять-таки, если мы говорим, что мы катаемся там не по гладкому, там мягкому, прямому, ровному трассе, да, говорим о том, где мы катаемся, там, в рамках, называется, зачем мы купили универсалы. То есть это разбитые, это бугры, там, это каша малышка. Никакого кайфа, никакого веселья нет. Лыжа унылая и вообще непонятно, зачем сделано, кому нужна. Советовать никому не могу. Рекомендовать ни для какого кота не могу. Ни для какой стилистики. Более того, в принципе, был рад, когда снял. Вот, и после них вот надо чем-то вот просто как-то, типа, закусить, что ли. Я не знаю, что у вас после вкуса ушло. Вот, пойду за следующими, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки видео. Все, встретимся на трассе в катании. Пока!